две жизни, отпал вот, один блин. святой. Вот эта шиза, <свят> которая началась в 80-е годы, блин, иконки <свят> эти хуебляцкие. Вот, а вы знаете, что лепить на торпеды, на рули вообще ничего нельзя, потому что при аварии оно отлетит и полетит вам прям в ебальник, вот. Потому что не успеет это самое, там эти находятся, блин, как их, мешки эти, блин, спасательные, блин. А полетит вот эта херня, потому что она не прикреплена настолько хорошо, как багажник, эта -то, торпеда сама, которая вот это открывается, а из нее же эта подушка безопасности вылетает. А если она саморезами прикручена, еще хуже будет. Так что по-любому. Вот видите, вот. Удивительно, нашел против Кости Сапрыкина. Опа, и молочко. Вы, бля, серьезно, им подарили трамбоны. Собака уже все поняла сразу. Зопа, ну, все. Уйду, уйду от вас. Единственная причина, по которой коммунальщики опять не готовы к зиме, это то, что прошлой зимой никто из них не посадил, никого из них не посадили. Точно. Oh. Чай байхавый, Грузинский Содержит 40% индийского чая. Эти какие заманухи, наверное, 80-х или Блин, раньше. Я да? помню все это дело. да? Ну, oh. Самый модный был. Как же он назывался? Ой, уже даже подзапамятовал. Где было 25% Индийского чая. 25. Как Ой, же блин. он назывался? То ли беседа. У него была даже торговая марка. Вот боюсь соврать уже. А это что? А... Он, наверное, еще дешевле был, чем это? Тут 40%, да? Ну, наверное, по логике так же, да. Чем больше индийского, тем лучше. Ну, конечно, конечно, оказывается. Вообще большинство пищевых отравлений начинается со слов. Да хули ему будет в холодильнике? О, и тут как в жизни безголовые цедятся дороже. Видите, головами селедка месилетка 100, а вы потрошена без башки 200. Так, Антохина, ну, прекрасное. Будем, будем ждать, когда Антоха сам озвучит. А вроде же есть уже озвученная. Вот или уже есть озвученная уже выкладывали. Так, ладно, ну давайте не будем этот самый. О, Труганы. Миха сидят, ждут. Так, комментарии. А, это Владимир Свет расходился, ну, да? Ну да, вот это понятно. Про да не Владимир Свет, да, не старались мы ни хрена. Ага, я помню, Миша, я слышал, да, да. Вот. Ни хрена мы не трудились, ни хрена мы не делаем Вот это не 300 какой 367 ресурс, да, этот поток да. А ты вот по-прежнему этот самый эпизодический Время от времени, да хули тут все понятно бля, ня -ня. Раз там в полгода какой-то коммент напишешь Там все заебись А на канале по-прежнему ни хрена никаких нет роликов Но это не самое важное Там ком коммент был о том, что а может, это мы своим этим самым делаем так, что была масса тупая. Ну, говорим о том, что она тупая, и воплощаем это. Это, понимаете, это верх этого самого бреда. Это, это получается, есть анекдот такой. А что, если они знают, что мы знаем, что они знают? Вот такие вот многорокировочные эти самые. Это, это с ума уже можно сойти тогда, если так рассуждать, блин. Вот, морской котик, видите, какой. Сам полез в воду, Ч заплыв чудо сделал. какое-то. Какое чудо. Опа. Сделал еще круг такой этот самый. А я тут так. Обалдеть. А. Вот, видите, мир вот совершенно другой. Ну, нужно уходить от штампов. Нужно уходить все-таки, понимать, что мир он живой на самом деле. А тут привыкли, что коты вот воды боятся и все такое прочее. Будет где помолиться о новом роддоме, детских садах и хороших дорогах. Понастроили этих, этих самых, да? Интересно, так это сказать, стёп... храмов. Ой, блин, ну лютый пипец, да? Так, шо, надо закругляться. Ну да. Давай, да, Давай вот он, о. классный какой, палатка вопоссума загребанного пидарья совсем мало успели озвучить совсем мало показать ну что сделаешь стараемся бодаемся к сожалению приходится даже бодаться потому что видите вот ну не выдерживает мы же пытаемся по-хорошему, по-мирному поле только установить, чтобы в этом поле все произошло. Но, к сожалению, видите, в этом поле произрастают вот такие вот поганцы, которые там чего-то квакают, да? Ну да, и вот. те, которые... А что у вас в поле, блин? Чё? Покажите да. что-нибудь такое по-действительному, блин, на физике, чтобы... Вот когда блин... вот такое вот случается с этими электриками, да, вот, с вот этими вот подонками, которые приходят эту самую... Вот вспоминаю и думаю, а может зря я такой был добрый в бытность свою командиром батальона. Может, надо было конкретно так сказать казнить тварей. Да? Ну, добрый же, бесконечно добрый. Вот. А твари, к сожалению, продолжают размножаться. Ну да, и охуевать. Помнишь, как в том ролике? Все тут придушат просто. Население не выход, блин. Реально, однако оно и есть. Только душу замарать. Да, да, вот меж... же вот это вот, поэтому... Несут, да, поэтому. Да, поэтому вот, Миша, вот, это, вот в этом же вот беда. Что мы вот э, доведенные даже до такого вот состояния, когда ну очень неприятно, да. А да Все а равно похуй. надо. Вот, а их же задача этих тварей, да, вот испортить настроение, нагадить. Довести до белого колени, да, вот, чтобы Немного что это... вот, повредить, поцарапать душу. Ну, вот. Все, больше не на что они не способны. Вот, увы ах, да. Ну. Да, ну все Еще равно. Какой вот а не разведись вот Да, как будто с тебя такое. Или, как будто, или знаешь, не... Вот, или и она с Или не присасывается, и не да? Это, это, это тяжело не повестись на такую совсем агрессивную провокацию. Но когда это удается, это, это, это очень хорошо. Так, благодарю всех пришедших на наш поток сегодняшний. В вот, независимости от того, как, с какими он этими трудностями прошел. Но все равно благодарю, кто поддерживал его. Вот, усиливал, приумножал. Вот, мы закругляемся, подписывайтесь на наши ресурсы, Ник Смотров, а Сморитель в Ютубе, заходите на соцсети, добавляйтесь друзья Олег Пилюгин, и Одноклассники, и ВКонтакте, сообщество ВКонтакте наше, там вся упорядоченная информация, вот, есть. Живой журнал, кто почитать любит. Радио наше есть, Zeno ну, то кто послушать а в аудио варианте любит. На Рутубе мы еще есть, на Дзене, ну, там маловато, но есть уже Подписывайтесь, добавляйтесь, как там я Даже комменты там стали О, появляться. Ну, вот, Вообще уже обалдеть. Прогресс, значит. Телеграм-канал, Маяк Правды, там и есть и аудио, и видео. Вот теперь давно, надолго уже пишем э, потоки в Телеграм-канале. Но в основном, потому что здесь миша наш дорогой есть <laughs> комментирует он призываем чтобы комментировали приходили в онлайн во время потоков ну, все кто хочет вот приходите озвучивайте свои мысли в аудио варианте это вот так вот мы решили так у нас получается теперь так skype алексей 64 добавляйтесь стучитесь вот это для растолковки вопроса более детально вот, для участия в вечерках при желании, конечно. А, вот, что еще. Так, это Владимир ну, Семенович все. в Страсбурге. Вот да. такую вот, фотографию я нарыл. Интересные фотки редкие попадаются. 78-й год, вроде бы. Повторю, родные, добрый, светлый, нездравый поток. Помните, все в мире держится за счет нас и ради нас. Вот эти все искажения, не давайте им брать над собой вверх. Да, Помните, кто вы и зачем вы сюда пришли. Наша задача миш. чистить этот мир от зла. Справляемся как можем. Хреново, слабо, но справляемся. Медленно, потихоньку, идем. И все у нас получается. Так что верьте в свои силы и не сдупайтесь. Правильно, Миш, добрый поток, хуявим всех укрыть. Ну, добрый он не в плане, чуть-чуть пущу, да? А добрый это впрыг. Ну как это добрый, да, чистый. добрый молодец. Это же Анатолий Шехов говорил. Добро должно быть с такими кулаками, чтобы зло боялось. Вообще даже высунуться. Правильно, да. Так, значит, ну давайте официально закругляемся концовочку, да? Человечество имеет право знать правду. Вот мы со всех сил вот пытаемся эту правду нарыть, отрыть, показать, вот, отряхнуть, да, вот, прихорашивать, не прихорашиваем, потому что это бессмысленно. Главное, чтобы люди узнали все это дело. Свобода воли живой души – первейший кон мироздания. Вот. И это как раз и включает в себя, что человечество должно правду, имеет право знать. Вот. чтобы это было не сослепу. Пришел в этот мир, значит ты же должен по определенным, так сказать, этим устоям жить. А надо же хотя бы эти усной, устои познать, чтобы тебе кто-то это поведал, чтобы тебе это показал, как это нужно. Вот. Потом тебя проверили, изучил ты эти устои, правильно ли по ним живешь, а только после этого уже если что выхватывать эту самую плеуху, а то тут с младенчества, да, из мамки достали и сразу по жопе, ну. И так всю жизнь, блин. Вот, и причем меня поражает, как э, обратная вот эта психология, да, возмущается, когда мы кого-то кроем этими самыми, и сразу так, о, блин, человечка достоинства должно быть, что такое прочее, блин. На самом деле понимаю. Понимают, да, тут хуесосят всю жизнь, блин, с колыбели до могилы, а тут, ой, вот тебя в ютубе кто-то этих хуем назвал, о, все, блин, сразу такая беда, трагедия, блин. Кто не начал, начните здравомыслить и здраво жить. Мы стараемся помогать, чтобы вы это понимали. Благодарим за внимание, за помощь, за сотрудничество. Укрепляйте дух, закаляйте честь, наполняйтесь стойкостью. Но это понадобится еще, это нужно, увы и ах, понимаете. Пока вы не раздуплитесь, перемога вот, будет все время только маячить, как морковка перед дышаком. Как горизонт. да. Ну, да. Приумножаем жизнь, возвращаем землю матушке, полетие круголетием. Зло в любом виде запрещено. Электрические пидорасы, зло запрещено. Блять, когда вам уже это все-таки дойдет? Ну, к тем, которые хоть более менее это самое, да, с человечностью где-то внутри. Живите по совести, как заповедовали наши великие предки. У кого совесть есть, конечно, да? Вот. Ну, у кого совести нету, вы хотя бы какую-то, ну, как там я говорю, стыд. А, да, хотя бы стыдом руководствуетесь. да? Вот, правда, наше знамя меч и щит. Всем, абсолютно всем. Живите по правде, всем справедливости. Кто это осознает, тем добра, тепла и света. Остальным шиф. Сказано, сделано по совести, по чести, во благо. Свою волю озвучили, этот поток провели в меру сил, конечно. В меру сил, как получается, потому что мы не первый канал. Вот, и э, великие э, и могучие светлые силы не особо спешат помогать. Да? Вот, что за это, конечно, получат свое время да, по полной не программе. Вот, результат вы видели, сколько рвали. да, ну, вот, А это высшие силы должны нас просто вот так вот... Ну, Обнять? К вопросу об этих самых. Покажите, расскажите и все Холить такое. И леете, Посмотрите на других блогеров, есть ли у них такие проблемы, как у нас. Кого прессуют больше? И за что главное. Наверное, как потом за... легко, у них это все это не да, Возвращается, и... восстанавливается. Вот. Наверное, ж потому, что здесь что-то действительно э, деятельное, созидательное, как кто-то говорит, да. А там, а там, как раз говорящие головы. Ну ладно, все. Всего В общем, доброго. нужен этот самый ноутбук нормальный, да, вот озвучиваю. Нормальный ноутбук нужно чтобы этих вот проблем не было. Вот задумайтесь, вот эти вот подписчики, подписчицы, да этот, э, как его, этот хохляцкий этот провокатор, свистнул. А. Вот. И через месяц отчитывается, что уже новенький ноутбук у него есть. Как его там, сказочник, короче, ну, этот да. вонючий. <клышко> СБУшник этот, да? вот А тут пробегает он эти самые, да? Вот от щедот э, подкинь нормальный ноутбук. Тарх. Э, да, да. <клышко> Или вот этот тут вот, гондолер этот, который пробегал. <клышко> так, ну, в общем, все. Свою Волю озвучили этот поток провели Олег, сын Сергия. Ян сын Олега, породу Пелюга и Белый Ус. Аканник Смотровой, аканник Смотритель. Так, ну что, через два на третий постараемся еще провести стрим. Возможно уже перемога настанет, да? Рано или поздно это же должно произойти. О, тем более, что близится же э, солнцестояние а -а -а. декабрьское, да? Я думал, ты имеешь в виду отключение биороботов в Оливье, близится, и поэтому будет а -а -а. полегче. Да, ну, надо же как-то этот самый, да, надо же какие-то, mm. чтобы конкретные были перемены. Сколько же мы эти перемены сами проталкиваем? Кто-то же тоже ж должен помогать, да? Вот, какие-нибудь эти боги. Так, ну ладно, это все опять на эту, на эту тему, да, потому пока. что все-таки... Вот. Искусственно, хи-хи-ха-ха, ну стараемся, но... Туговато это получается, да? Туговато. Ладно, давайте. До следующих встреч. Да, всего доброго.